Уходим, нас окружают! Леба... Что? Ух, ебануть отсюда говорю! Что? Каспорт, блядь, Поехали! У них читатый пацаны, валим! Да, блядь, ты сколько Что они с танками сделали? Что это за розовый, золотой, темный какой-то там, красный, блять? Что это за танки? Эй, Марио! А чё он не стреляла, кстати, чё за бред? Она могла сейчас спокойно убить крысу и все. А сразу его вынести не могли? Я не знаю, в сценарии это не прописано. А сценарий? Лави, брось русский флагман на мушке, не Передачу заклинило, бля! Куда поехала то Меняем позицию! На разгоночку. Фонк, да. Эй, hey, hey, всем привет, ребят, с вами Тимур Лайф, да, это я, наконец-то вернулся после своего хорошего бухича и да, сегодня вышел видосик от iMile за девушки и танки. Уже звучит э, какой-нибудь реклама World of Tanks, либо World of Warshipса. И, короче, я хочу. Ой, я бы даже наушники мусы. Бы... И я такой. Дай-ка -дай посмотрю с вами. Погнали, смотреть. Я даже ради этого кофе подготовил. Первый день в новой школе. Да ну, что можешь, я сейчас просто вспоминаю своей жизни и шараги. Я также с таким же ебалом шел в шарагу, когда поступал. не так. Привет. Теперь ты танкистка. Что? Танкистка, говорю, я тебе уши прочистила. Какая танкистка, я в обычный класс пришла. Нам надо завязать сюжет, не поликонтуру. Любой сценарист также говорит, когда устраивает тебя фильм. А, может, типа сюжет добавить и добавить для этого персонажа? Да ладно, похуй, прообьемся нормально, все будет. Я не хочу... Да ладно тебе, нормально все будет, а если ты не... Сп... Ебать, чипалаху, дала, Нормально. Следующий удар будет по а Врата Dark Souls открывается. Это закрыто? Если это шутка, то у вас так себе чувство юмора, знаете? А-ха-ха, давай, надейся, что это шутка, давай. Так, короче, остальные танки мы вежливо выбросили нахуй, потому что металлом мы не коллекционируем. Действительно! А из сегодня будет танк собирать? Конечно, это говная говна палок. Ну ради вас мы сделаем исключение, пацаны. Итак, вы должны их найти до вечера. Охуенно! Где искать-то? Так, я не понял, я чуть челюсть лишний шель. Понял, принял. Так, танк, танк, так. О, пазик стоит! Вот это находка! Так неожиданно приятно! Действительно. Из всего говна вы нашли самое говно. Ну да ладно, мы-то вы их будете. Нормально! инструктор тут у нас будет? Да. Это инструктор? Нормально! Ебать дрифтит! И добил! Нормально! Хороший инструктор, зато позитивный! Я ваш новый инструктор. Завтра поедете в бой. Погодите, мы же даже за руль не садились. Да что ты сыкушь? Ну подумаешь, пару переломов, порезов, нарывов, ожогов и других травм. Нормально это шу это будет. шутки чё такие, ты... да? <клыш> Ой, это да шучу, И вы тут, если умрете, то только от испуга, да? Уважаемый инструктор, мы им и даже... Уважаемый инструктор, это что-то, блять очень новенько из русского языка. Уважуемый инструктор. Управлять не умеем. Ну, погуглите, чё вы как будто интернетом не умеете пользоваться. Так. Хороший интернет, маленький такой, позитивный. На маленьком телефончике, типа Nokia. Блять, у меня у батька такой же Nokia, я только не помню, как он называется. Ну, типа такого. Тут пишут надо нажать на педаль. Пожалуйста. На переднюю передачу вас ней что ты делаешь? Мы врезались! Да ну нахуй! Задний ход! А дать задний ход! Эй, стой, стой, стой, тут ветка! Ебал, бри! Кто там такой умный? Это мехвод. Ще у нас мехво пешком поход! Так, вижу все на своих каналах. Нормально. Блять. Кстати, это прям моменты из моей жизни, когда я сдавал на права. Я сдал уже на права с первого раза, поэтому я сдал с первого раза на права. Автодром и город. А это не теория. И в чем прикол? Это я просто посмотрел на всякий пожарный. И сдалось все с первого раза. Из 20 человек сдал все 5 человек. И этот, короче, 5 человек, походу, и будет одна, одна из них, вот этих танков, которые нам показывали. А теперь... Я предполагаю... Пойдите друг друга. Победители будет почета, все остальные будут спать в ангаре. Что? Неделю. Что? Голыми. Их вот... Хуя себе там, блядь. То есть они только научились кататься и сразу их в бой, что? Друга быстрее. Входим, нас окружают. Леба. Что? Ух я, отсюда говорю. Что? Космос, блядь. <с000> <и помина. Ау. с000> да <с000> Миш, тебя там не дует. Убак, кого я вижу? О, я это я. У а, <с000> меня <Помню> поспать не дали. <с000> а, то есть место <с000> знать тебя не смущает, да? <с000> Возможно. Чё там? Сейчас, короче, я буду вам показывать, а вы на меня дуете, поняли? Миша, сались обратно, ты тупая что ли? а Это я. Давай, давай. Левее возьми. Да левее говорю. Лево, блять, возьми. Мехвод, сука. Да ты ж говорил левее. Да от меня левее, тупая, это. Сука, сказал бы в правее, я понял. Она сама говорит левее, левее. Куда еще левее-то? Дальше, выбежим. Огонь. Еба. Точно в цель. Много похуй. О, пацаны, у нас мехвода контузило. Да она еще с рождения контужи. че. Что, Кержон? Ты... Что, она только что валялась от без сознания? Сейчас стрельнули, попали, и она такая, все, она откинулась. Что? Как она, как она сейчас встала? Ты, ты управлять умеешь? Только что научилась. Никита Пибил. Мозг, Иржан. А, нас как бы окружили, они не попадут в нас, да? А это не кипишу. у всех вражеских наводчиков катаракт, согласие, зрение под минус 12. А, это я. Да. Это ж надо умудряться стрелять сзади, попадать спереди. М -м Магия не хогвартса не запрещена, и здесь работает так же, потому что в танке играем как всегда. Так, самое время применить наше секретное оружие. Дайте наводчику выпить. Поехали! <связывая> У -ху -ху! Пизда! Да! У них пацаны, валим? <свят> <свят> <свят> Похоже, М3 умер от сердечного <свят> приступа. <свят> <Победила> Возможно. Да, <команда. свят> Блин, ну, волшебники, пацаны. <свят> так, стоп, стоп, стоп. Это авангард для танкистов, Что? Кого? В проверенных местах училась. Это где? В Perfect World. В 2012, пацаны. О, какая гоняли. графика. М -м -м, такие М -м. времена. Э, Эва онлайн или что там? Да, Эва онлайн, помню, было про Галактики. И еще был. Как называется... -то? Не Perfect World, а какая-то такая же была. arcade во. Он, кстати, она хорошо обновилась. Да, Никто тогда не думал, что этот громадный мир смогут на телефон запихнуть. Агрофон, вообще сок, и все на русский. Ну мы вообще че... Так, да. там... если вам надо, заходите по ссылке. А я заходить по ссылке не буду, потому что это полная залупа. Так. А, все. Базаришь? Да, так и называется. Убийцы. Через скрытные секреты работают. Понятно. что еще? Локация новая. А, я думал, что все, это вся реклама. Так, разрешение, качество текстуры. Так, все. Поняли. Так, завтра выступаете против англичан. Вот вам план. Но объяснять я вам ничего не буду. Хорошее объяснение туда-туда-туда-туда. И просто там, значит, значок YouTube как будто нарисован там. Ну ладно, это я уж с ума скажу. ничего не поймете, <как> так что давайте, сбор закончен. Идите нахуй. На следующий день. Иржан, вставай, у нас бой! Иди нахуй. <как> <как> следующий выстрел будет в тебя, Иржан, если ты не встанешь! Да как вы за... <как> <как> Вы шутите, да? Мало того, что вы станка танков пиздец сделали, <как> так вы еще из ваших пуколок нас пробить хотите, да? Ой, да хорошо в у вас танки из фанеры, броня пальцем протыгает. <как> <как> бой! <свят> Хороший часть сегодня. Командир у нас. Так, стоп, стоп, стоп. Это то есть их, их танки? Что <свят> что они с танками сделали? Что это за розовый, золотой, Темно... темный какой-то там, красный, блядь. Что это за танки? Танки приспособлены для того, чтобы они были невидимыми и чтобы они сливались с каким-то окружением. Тут, тут, блядь. Желтый, красный, зеленого не хватает для полной программы, чтобы прям светофорщик был и темная дорога. <coughs> а что бы нет? Планира броня пальцем протыкается. Командир у нас как бы бой. Да <coughs> чё ты мы же англичане, мы же сутки <coughs> <чай пьем. coughs> Ева, иди привлечь их, внимание Твоё. А, ну. Приём. Это пазик веду за собой с ворусных англичан. Готовьтесь. Вас поняла. <кх> а они там вообще лежат нахуй отдыхают. Мария, Мария. Это пазик веду за собой с Вот там, бля, просто лежит вот такая. Ага. Я тут, а толкей. А, ладно, я подыхаю. Там они чаще пьют или в покер играют, а там просто дерутся. Клых англичан. Готовьтесь. Вас поняла. Или в бейбол играют, кстати. Огонь! Это мы дебилы. Огонь! Во, дебил. У нас наводчики вообще живые, нет? Нахуй себе на... окручивайте. Огонь. Охуенно. И тоже косые. Хотя, чему я удивляюсь? Так, пацаны, у меня есть план. Съебали отсюда! Эй, эй, -э -э, съебись куда-нибудь другое <свеч> место! Тут мы вообще тут живем! Ебало, закрой! Пошла нахуй! <плыв> <свеч> <плыв> <Вы> <свеч> реально тут спрятались? Чем у вас? Ты думаешь, что это им скажет, что мы сзади? Не, думаю что ничего не изменится. пацаны, мы как ниндзя, <с нас <с никто не заметит. Так, нам нужно оторваться. Дайте мне хводу выпить. Поехали! Парта! Мой магазин! Тупик! Ну все, Рад было с вами тупить, ребята. Эй, Майо! Эй, Марио! <свят> тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, Алонь! Так, крас, ебаный! Опа! Котекиский дрифт. Эээ. Наши продули. Нормально. Их командир. Ну. Да. Соси. Так, с этого момента Бля. вы участвуете в турнире от лица нашей академии. А это значит, что второго шанса на ошибку не будет. А если вы все равно ошибетесь, то из ангара вообще не выйдете. Завтра выступать. Ебало условия. Либо недели сидят, тусуются голыми, либо они не выходят из ангара никогда. Нормально. Просто прям, байдотик. Против Америки. Зарь, мне у есть, пацаны? В данный момент я нахожусь на базе команды Америки. Я даже их форум спиздила. Хлоп, бойс! Америка гуд! Чё с ней? Меня точно никто не раскроет. Итак, я на их совещании. Вот тут у нас, короче, будет Шерман. Вот тут еще один Шерман. А вот тут немножко другой, но тоже Шерман, да. извините, пожалуйста, а куда мы все поедем? Да тупо толпой по центру, чуть-чуть мять. А как мы будем защищать наш флагман? Да никак, ёпта. Слышь, что то я тебя тут в первый раз вижу. Какой взвод и звание? Эээ... Сержант Майкл Джордан, перво-шервенская прави... Майкл Джордан такой, блять, хм блядь, нахуй. Шпион, сука! Кажется, меня раскрыли! Информация собрана, а чё-то... Чё это за хуйня? Пять минут до начала боя. Вам кажется странным, что у них 10 танков, а у нас 5. да нормально. Мы и так играли с друзьями. Мы, кстати, играли, Также помню, не что в а что-то там, а Бартандер. Что-то такое помню. Но это было, ой, как давно. ой, как давно. Это не сытые, нам надо лишь вырубить их флагман. М3 сейчас привлечет шерманов, а потом наш штуку им в Бартяра закинет. Бать, мы окружены! Отступаем! Ай, все стуки! Ну как там ваш Майкл Джордан? Рассказай о нашем плане, а? на юго-восток, пацаны! юго-восток, пацаны! Два танка прямо по курсу! Похуй! Что? Да чё ты ссышь, я же говорил, что все вражеские наводчики имбецилы. Ну да. Эээ... это за... Над нами летает радиоперехватчик. Что? Радиоперехватчик! тихо ты, так, пацаны, давайте-ка поедем на юг, там должно быть безопасно. Они направляются на юг, перехватим их. Слушай, ну, это а реально? ты это все знаешь, а? Шоу-интуиция, братан. <звы> <звы> <звы> как они нашли нас? Отступаем! На север, конечно же. <звы> все танки, направляйтесь на север. Ну и хули. И здесь никого нет. Невозможно! как так? <смех> Опа. Здрасте. Их вот. Валим! <смех> Алло. А что она мне стреляла, кстати? Ч ⁇ за бред? Она могла сейчас спокойно убить крысу и все. А, мы нашли их флагман, он сейчас едет за нами. А сразу вы его вынести не могли? Я не знаю, в сценарии это не прописано. Ладно, а, ведь сценарий. А, сценарий. <смех> Командир, мы ничего не Плажка. видим. Машка! И вперед! Ой-ой-ой. Стоп! Пизде! Отступаем! Чё? чё -то меня там заправляло про свою интуицию. Ну, тут как бы они походу поняли, что у нас прослушка. Прослушка! Блин, не бей, пожалуйста. У нас тут чисто мужские ботали, значит? А ты там крысишь, сука? Я тебе вот так кули дам. Дебилы. Реально дебилы. Дебилы, дебилы, дебилы, дебилы. Быстрее разворачивай башню. Давай, сука, целься. Давай, блядь, давай, давай. Давайте сейчас пристрелим, а. Чего шанс? Так, пацаны, у нас проблемы. Тип, вы как там? блядь. хе хе Ч? Ну там у Шермана 5 километров! Опять. Как он попадает-то по нам? Эээ, Шерман, что ты офф будила? Соси... О, стой! Сом соси! Блин, обидно же! Пока та залупа на перезарядке, цель тебе флагман. Вместе! Двадцать! Два! Погнали! А, slow Ходу наши победили. Это ты их командир? Ну да. Эй, как вы нас провели! Но на самом деле я хотел сказать, ебать она такая в штыри дыка! Что, кого? Что? Вот типа такого. Соси. Что не все говорят соси? Вызелим при тебе? Уважаемый зам. Что-то там. Вы уверены, что мы вытянем следующий бай на наших танках из фольги? В документах написано, что были еще танки. Дай угадаю. Мы снова должны их найти, да? Ты все правильно поняла. Кто сушат вещи? На пушке от танка. Ну, это же Б один бис. Бис-ебис. Ну. бис парампам Нормально. Пушку мы ваш танк засунули. Ой, спасибо, пацаны. Че, спасибо? 20 тысяч на карту переведешь. Сколько? Ну пацаны? Завтра Русскими. В варенье с печеньем. Серьезно, блять, им нас сюда добавили. Первые аниме которых нас добавили, ура! Я хотел сказать уже игру, ну но... аниме, наконец-то нас добавили. Ура, блядь! Боюсь. Спасибо, но на. Э, э я не знаю, что вы там в Англии в чай подмешиваете, но тут надо пить отдельно. Еще раз добавлю, что тебя в Сибирь вышли. Так, у нас там типа бой, да? В Сибирь, да? Ну ладно, вау. поехали. На берег на крутой. И хотела на перекатушка на песок и перек на крутой. почему так странно поем-то? Потому что русский актер у нас появится только после первого сезона. А, а, ну типа чисто пару по приколу добавили, да? Со знаком Советского Союза и то серб какой-то убит, а молот это вообще какой-то маленький. такая флюшечка такая. Ну вот такая, такая, такая. Вражеские танки на подходе, командир. Вот дебилы. в лоб идут. Нас заметили. Да ну на... Стреляйте по 34-кам. Ты попала, надо же. Ничего себе. Я попала, надо же. <клёх> как ты это слишком легко не находите? Ой, мне так страшно, надеюсь, меня не догонят. Их флагман прямо по курсу. Вперед! Да подождите, вы тут реально что-то не то. Оп, не попали, оп, пальцем нормально, а че, суки, не попадается? Еба, крыса. Чё за музыка Чё за... Уходим на восток! А, нет, на запад! ЕбА, крысы! Мы окружены. <звы> Халупа на юго-западе, все в нее. Мусеница вышла из чата! Да Борис, а почему мы не можем стрелять туда? Потому что сюжет, Игорь. Ммм, mm. здорово. Катька передала вам большой привет. А еще сказала, если вы в течение трех часов отсюда не выйдете, то выезжать уже будет некому. Такие дела. Мы будем сражаться до конца! Слушай, если ты такая умная, иди голову высунь, будет конец. Мы не можем сдаться! Если мы проиграем, нашу школу закроют! А ты не могла раньше это сказать? Мне как бы в любом случае похуй, но по крайней мере я там ем бесплатно. Кать, за халявный хавчик. Кать, большое сердце, как тундра. Да, но Тундра-то еще и холодная. Заклюсь! Нам бы <свист> расположение их танков знать. Двое. дуйте на разведку. Мы идем на разведку и похуй, что нас могут услышать. Один хуй, тут все еще и глухие. Угу. <свист> Значит, большинство их танков стоят прямо перед нами. А теперь все дружно забиваем болт на смысл и идем прямо в... Лап! Что? Они с ума сошли? Бать. Как ты пробила? О, аниме, блядь! догнать их нахуй! Несколько по курсу! Себить <enemies> нахуй, мы сами с ними разберемся. Окей. Ярик, <сос Google> <"Ярик, блять!" сос viken> Блин, как же хорошо, что все вражеские наводчики косорылы. Действительно. Не все. Валенки! Еще хоть кто промахнется будет так же махать, но уже топором. В Сибири! Ютка, нам нужна разведка. Ты же не хочешь сказать? Пизду пешком, блядь! Да, блядь! Я засекла их флагман. Ебать, слендермен охуен такое тель Идет. А, не слендермен, как это зовут-то? Эндермен! О, я что-то слендером уже путаю. Нази типа, посрачник. Командир! Говорит, флагман, вы обнаружены! Заманить его под наш КВ! На расщепит. Херово расщепил. С отстрелянной жопы особо не поедешь, да? Да. Как удобно, что мы ездим по кругу. П Пацаны, вы там еще долго, нет? Я как бы понимаю, что у вас дела, но у вас ставили свой флагман в открытом поле! Штука, разворачивайся! Штука, штука, и что? Огонь! Тыщи! Видимо, наша академия победила. Вам не стыдно? Мало того, что вы на наших наводчиков каким-то образом слепоту наслали, кроме той, которая сейчас подо мной, конечно. Так еще и ваш танк из фольги, пушка и сани берется. Слушай, за три часа там что угодно можно было сделать. Следующие наши противники немцы. Не, я, конечно, понимаю. Блядь, Советский Союз, немцы. Давайте еще Германию. о, Германию, это же есть немцы. Францию, то есть французов, блядь, давайте, там еще какой нибудь итальяшек. На гондолах будем так... ...херачить. Что тупо здесь это самое сильное оружие, но у них будет, мать его, 20 танков! Как вы предлагаете их победить 20 шестью? 20 танков, что? А, -а, -а, а чё они сквад себе не могут пополнить, я не понимаю? Ну вот это я понимаю, танк! А, да, передавали, что он иногда застревает в текстурах, перегревается и вообще говно голимое. Вот. Заметно. А еще мы купили вот эту залупу, опять же нашли вот эту и улучшили вашу. Не знаю, как вам помогут две фанеры по бортам, но попробовать <с стоит. <с Ладно, погнали в финал. Не знаю, каким сценарским чудом вы попали сюда, но. Хорош в юбку сидеть уже по танкам. Действительно. Миш, а ничего, что мы едем толпой прям посередь карты? Ебас, Вражеский сук. флагман на мушке. Ебаш. Передачу заклинило, блядь! <сёк> Куда поехала-то? Ну, тоже неплохо. Надо оторваться! Запёрдывайте территорию! Засрали тут всю мудили. <сёк> а, вот вы где. Такими темпами быстрее пешком дойти, пацаны. Вот их флагман, давай! Да хули ты... Да ёпта пингую, сорян, позиции заняты. Огонь по флагману! Пинг 800, нормально, немцы. Да-да, конечно. Не, мы эту корову не пробьем. Думаешь, стоит им помочь? Блин. шоу начинается! Чёт, я не помню, чтобы у нас был Хедзер! Хедзер? Меняем позицию! На разгоночку. Марик как могу. Это шпион прием. Они обрушили мост. Заманите их под наше секретное оружие. Вас понял. Убана, Там какая-то мелкашка в погоню! Вот ты попал. Все. Погодите, вы же не хотите сказать, что. Это маус. Ебать. Ебать. Ебать у него волна отдачи. А только сейчас понял. Охуеть. Там маль вот такой маленький снаряд, нахуй долетает до танка и он прямо сейчас сразу. Не обнаружены. Уходим. ПОЛУЧИТЬ загружительная нихуя, дебилы, блядь. У меня есть план. Хедзер, тарань Мауса. Таранить Мауса? Зачем? ТУТ нельзя думать просто делать. Из паровки. И что? А я думал он его раздавит по габаритам-то. Что бы? Шмоля в него из пулемета! Зачем? Не знаю! Просто. Эй, какого хрена сюда залезли? Ну, давайте, слезайте! А вот кофе приготовить. Уиу! Мыш повесилась, уходим. Мыш Мышь повесилась! Не, бля, перекрестилась! А, всё. вышли из строя. Нормально все, хорошая работа. Идите покурите пока. Итак, нас осталось четверо, а их... Четырнадцать. Пора провернуть наш гениальный план. Тигр, алю, закрой нас с их флагманом. Говно вопрос. Блин, что теперь делать? На папирос, тихо, Чё нам фанеру оторвали? Может мы, mm. ну, его тросом оттянем? Эй, хватит думать. Ебас Давай по беспредельничеем, по газунчеем Давай, давай, братан, вперёд Тимур, блядь, купил машину, Лидитесь, что сейчас будет? Фонг Да Бля, нехуя Наши победили так, я не поняла. Кто-то в ангаре хочет спать? <связать> <связать> Миш, благодаря твоей тупости нашу школу не закроют. Скинешь 20 тысяч моему механику, и мы в расчете. Шум, все И заканчивается эта... Неописуемая история, да. Да, я как-то про танк... Я не любитель танков, но аниме такое... Ну, прикольное, на... Отчасти. <связать> так, знаю, что многие после просмотра моих пересказов сразу же бегут смотреть оригинал, Во. поэтому скажу кое-что. Первый сезон унылый, тут вы его... Ахуе, <с comentário> хотел пойти сейчас сразу смотреть, то такой, опа. Ой, видели, но всю повседневку я вырезал. И если переживете этот сезон, вас будет ждать три бодрых фильма. Вот они мне нравятся. Кручи, подписывайтесь Сильно не подписывайтесь, жмите там что-нибудь. До свидания. Борис, а почему у меня уже? Борис, давай заново. Хуйня, давай по новой. А, короче, сегодня, если кому выпуск понравился, ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал, если конечно же, не подписались, и нажимайте на колокольчик. Всем удачи и пока-пока!